Второе – это разобраться действительно в интересах. Как понять свои интересы? То, что вам интересно, на чем вы можете залипнуть, какая тема может вас заинтересовать настолько, что вы можете отложить дела, вслушаться, вчитаться, всмотреться. Вещи, о которых вы мечтаете. Если человек мечтает о том, чтобы… Вот он включает телек, а там на сцену выходит девушка, берет скрипку и начинает играть. И человек такой, и залип. Девушка с скрипкой вот, вот тут надо ковырнуть, да, на что залип. И вот если человек, и у него в голове проскальзывает, вот бы мне то. Если у человека есть желание встать на сцену со скрипкой, он никогда в жизни не держал, неважно сколько ему лет, да? то, скорее всего, ему природа что-то дала, связанная с тем, чтобы стоять на сцене, еще и связанная с музыкой, однозначно. Потому что меня, допустим, это никак не трогает. Значит, у меня к этому нет никакой предрасположенности. Выписать свои интересы. Тоже может быть список длинный, а может быть и не длинный. Затем из этого списка сделать карточки. На Одна карточка, один интерес. Одна карточка, один интерес. Создали колоду. В спокойном месте садитесь, берете колоду. Можете перемешивать, можете нет. И выкладывайте парные, пару. Из этой пары выбираете, что вам вот, ну, ближе, отзывается, интереснее, вот, цепляет. Так, вот. То есть вам надо из двух выбрать одну, какую выбираете. Да, выбираете одну, берете, делаете следующую, следующую, следующую, пока колода не закончилась. Можете сделать так, допустим, три, три интереса своих. И эти три интереса и будут как бы ну, у вас в рейтинге номером один.